2021 год. Республики Тарстан объявлен годом родных языков и народного единства. 28 апреля мы вспоминаем известного мусульманского богослова просветителя Шагабудина Марджани. Сегодня в отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета, мы вместе с вами увидим настоящий рукописный памятник автора. Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Произведения Шагабутина Марджани посвящены богословию, истории, литературе и языку. Самый известный его труд – двухтомное фундаментальное сочинение по истории татар с древнейших времен. «Мустафат Аляхбар Фиахваль Казан Вабулгар. Собрание или Кладе сведений о делах Казани и Булгара». Написанное в 1885 году. Это первый опыт написания национальной истории татар. Из коллекции отдела рукописей и редких книг мы решили показать вам рукопись «Мустафат». Перед нами рукопись известного татарского просветителя Шагабудина Марджани. Рукопись, которую мы сейчас показываем, была переписана в 1888 году. Она из коллекции другого выдающегося татарского просветителя Галимжана Баржуди. Выполнена рукопись в своем родном переплете. Как полагается, мы не открываем на 180 градусов работу. И она начинается с 20-й страницы. Это э, рукопись об истории Волжской, бул Волжской Булгарии и Казанского ханства. В поисках материала для исторических исследований Марджани посещал древние развалины Булгара, татарские, русские, чувашские, мордовские села. В тексте он активно продвигал этноним татары, разъясняя читателям, что это за народ, какова его история, что татары сделали, чем их представители могут гордиться. Единые философские взгляды Шекобудин Марджани его деятельность в качестве педагога, религиозного деятеля, просветителя, философа и историка останутся заметным явлением в отечественной истории. Просветительские идеи Марджани охватывают самые различные стороны обновления общественной жизни татарского народа, включая в себя мысли о необходимости получения татарским населением светского образования, усвоения прогрессивного наследия прошлого, античной, арабской мысли и настоящего русской русско-западноевропейских культур. Им были заложены основы реформ преподавания в медресе для доступа татар к передовым достижениям мировой культуры и науки. Выдающийся востоковед Резаидин Фахридин говорил о Марджани так. «Он всегда будет примером для подражания нашим уважаемым друзьям и соотечественникам», которые хотят служить своему народу и вере. Интересный факт. Просветитель Шагбудин Марджани фотографировался в своей жизни дважды. Первый раз по просьбе американского консула и второй раз по просьбе издателя энциклопедического журнала в Лондоне. В то время татары в массе своей считали фотографию греховным занятием и поступок Марджани ввел это новшество в их быт. Атукай отзывался о нем так, поборник свободомыслия, знаний и прогресса, сделавший первый шаг к просвещению. Шекерзян Хамидуллин Хазрат пишет, Марджани очень любил историческую науку, его чрезвычайно интересовали вопросы, связанные с историей. Благодаря этому интересу, Марджани состоял членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском императорском университете. Он даже написал некоторые материалы для этого общества. Марджани был близко знаком с рядом русских ученых-историков и, конечно же, востоковедов Казани. Он высоко оценил богослово. Как говорил французский философ Рене Декарт, чтение хороших книг ⁇ разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен. И притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. Так что до новых, добрых встреч в библиотеке ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков, итоги недели.